Приветствую на канале Шарабара. День Святого Валентина. 14 февраля, тот удивительный день, когда люди вспоминают о том, что у них есть кто-то помимо самих себя. И именно в этот день многие решаются на важный шаг, подарить что бы то ни было. Такой вот уже это странный праздник, День Святого Валентина. Но откуда же он появился и кто вообще такой этот самый Валентайн? исторические факты говорят о том что прототип дня влюбленных существовал еще в древнем риме чтобы повысить рождаемость древние римляне придумали необычный эротический фестиваль луперкалии кстати информация об этом празднике довольно противоречива. но историки настаивают на том что луперкалии появились из-за большой смертности среди детей в древнем риме тогда город мог просто вымреть и было довольно много людей, которые просто не могли заводить детей, и они считались проклятыми. А вот место, где, по легенде, волчица кормила Ромула и Рема, считалось священным. Поэтому раз в год, скорее всего, 14 февраля, там устраивали грандиозные гуляния, которые должны были повысить рождаемость в Риме. В этот день чествовали богиню Юнону, покровительницу женщин, материнства и брака. Все незамужние девушки писали на пергаменте свои имена и опускали их в общую картину. Холостые парни, полагаясь на счастливый случай, выбирали себе подружку на ближайший год вслепую. На следующий день, 15 февраля, самые красивые юноши обнаженными бегали по городу и хлистали ремнями встречных женщин. Римские красавицы не противились ритуалу, а охотно подставляли парням свое тело, скинув предварительно одежду. В средние века обычай выбирать себе на год подружку появился в Англии. Молодые люди, подобно древним римлян, вытаскивали из урны записки с именами дам. между совпавшими парами возникали отношения они становились друг для друга валентином и валентиной расхаживать голыми как нетрудно догадаться уже попахивает грехом Кем же был загадочный Валентин? Существует несколько легенд, повествующих о судьбе главного святого всех влюбленных. В третьем столетии время правил император Юлий Клавдий II, который запретил всем священникам венчать молодые пары, а людям до 20 лет заводить детей. В то время это делали зачастую еще раньше. Несмотря на все эти запреты и страх казни, молодой священник по имени Валентин тайно ночью все-таки венчал молодых людей. Конечно, все тайное когда-то становится явным, и этот случай не был исключением. Валентина поймали и приговорили к казни. Некоторое время он проводил в темнице в ожидании исполнения приговора, и за это время он успел познакомиться с молодой дочерью тюремного надзирателя, которую звали Юлия. Девушка была слепой, поэтому не могла лицезреть своего возлюбленного. Молодой священник перед казнью оставил девушке записку, на которой было написано «Твой Валентин». И именно благодаря этому девушка исцелилась и снова начала видеть канонизировать валентина решили только спустя 200 лет в 496 году папа римский геласий I объявил 14 февраля день рождения священника днем святого валентина если верить другой легенде то день святого валентина возник как память о римском патриции валентине несмотря на высокую должность он был тайным христианином и всех своих слуг обращал в новую веру И иногда проводил венчание однажды его поймали прямо во время процесса конечно благодаря своему статусу валентин мог избежать казни а вот остальные двое нет валентин старался хоть как-то уменьшить их страдания и начал присылать им сердца которые символизировали христианскую любовь передавать их должна была слепая девушка накануне казни валентин сумел уговорить стражу забрать его жизнь замена тех кого должны были казнить последнее что он сумел сделать при жизни это передать слепой девушке письмо которое было освещено и благодаря этому девушка прозарела. в древние времена влюбленные признавались в горячих чувствах словами песнями и танцами и только в XV веке юноши и девушки дарили друг другу любовные записки одна из таких валентинок до сих пор находится в британском музее это красивое любовное признание герцога орлеанского обожаемой супруги написанное в тюрьме пик популярности приходится на 18 век тогда валентинки дарили друг другу вместо цветов и подарков особой любовью самодельные цветные открытки пользовались в англии их подписывали стихами прокалывали иголками чтобы получить кружева и украшивали с помощью трафаретов и чернил даже рядом с современными открытками выпущенными в типографии старинные сердечки выглядят шикарно таковы наиболее популярные теории о данном празднике теперь же рассмотрим его наверное чуть более научно что ли первое что подтверждается римскими мартирологами это сам факт того что на заре христианства по меньшей мере три человека носивших имя валентин мученически погибли за веру но при этом любопытно отметить то что хотя все трое скончались не позднее 270 -го года их имена отсутствуют в наиболее раннем и созвездном списков мучеников хронографе 357 года а первым из них известно то что он погиб в карфагене вместе с группой единоверцев второй валентин был епископом интерамоны современный город терни италия о нем известно то что он был казнен во время гонений на христиан но когда точно это произошло в конце третьего века в эпоху императора аврилиана или на сотню лет раньше источники говорят по-разному похоронен он при фламиниевой дороге в окрестностях Рима. Дата смерти третьего мученика пресвитера Валентина известна чуть более точно. Он был обезглавлен между 268 и 270 годами и тоже похоронен при фламиниевой дороге, но на немного ином расстоянии от Рима. В наше время мощи пресвитера Валентина покоятся частично в Риме, частично в Дублине, а мощи епископа в Терне. В том, что это празднование хронологически совпало с местным римским языческим празднеством, кстати, полностью запрещенной папой римским, ничего удивительного нет. Это была обычная раннехристианская практика. Ранняя церковь старалась всемерно придавать древним праздниствам новый христианский смысл. Но однозначно утверждать, что празднование памяти мученика Валентина установлено вместо луберкалии мы сейчас не можем, так как на сей счет не сохранилось никаких документальных записей. Более того, луберкалии были всего-навсего местным городским фестивалем, тогда как празднование святого валентина устанавливалась в общей церковном масштабе то есть затрагивала всю тогдашнюю христианскую церковь а вот в общеимперском масштабе в ту эпоху праздновался как раз совсем иной античный обряд так называемый фестиваль юноны очистительницы постепенно вытесненных христианскими погородичными обрядами таким образом празднование памяти святого валентина было установлено исключительно как почитание его мученичества без какой-либо связи с покровительством влюбленных. Немного позднее, при папе Юлии Первом, у Понте-Моле была выстроена церковь Святого Валентина, а городские ворота надолго получили название Ворота Валентина. Святой Валентин упомянут как славный мученик в Сакраментарии святого Григория и в целом ряде британских житей святых. В Средние века изображали его обычно либо с мечом и пальмовой ветвью символами его мученичества, либо в момент исцеления дочери судьи Астерия. В последующие девять веков имя святого упоминается в мученических актах и в Золотой легенде в Житиях святых 1260 года, где впервые упоминается о встрече. Валентина с императором Клавдием, отказе предать Христа и об исцелении дочери тюремщика от слепоты и глухоты. Что касается романтических легенд, тайна совершенных браков, записок от твоего Валентина, ни о чем подобном не упоминается нигде вплоть до тех самых пор, пока английский поэт Джеффри Чосер в 1382 году в поэме «Птичий парламент» не упомянул, что птицы Валентина в день начинают искать себе пару. Эта фраза не вполне точна, так как в британском климате птицы начинают обустраивать личную жизнь, назовем так, несколько позже, но романтическая литература, вступавшая в пору расцвета, подхватила ее, развила и растиражировала в множестве более поздних произведений обычаи посылать любимым открытки в день святого валентина также возник в средние века самой первой валентинкой в мире считается записка отправленная из тюремного заключения в лондонском тауэре в 1415 году герцогом орлеанским карлом который адресован его жене что касается почитания святого то в новейшие времена произошло следующее во время реформы римско-католического календаря святых произведенной в 1969 году празднование памяти святого валентина как общецерковного святого было упразднено на том основании что не имеется никаких сведений об этом мученике кроме имени и информации об усечении мечом на сегодняшний день 14 февраля память святого валентина совершается исключительно факультативно В православной церкви напротив святой валентин почитается по-прежнему точнее оба мученика епископ и пресвитер имеют собственные дни помилования валентин римлянин пресвитер почитается 19 июля а священномученик валентин епископ интерамны 12 августа если прочитать жития этих святых то можно понять что в распространенных ныне легендах смешались фрагменты относящиеся к совсем разным людям да еще средневековые сочинения дополнили их множеством романтичных эпизодов и получается что возникновению имиджа святого валентина как покровителя влюбленных а также многочисленных легенд связано с ним. Мы обязаны средним векам и их романтической литературе, а это не обстоятельством жизни реальных мучеников, погибших на заре христианства. Что же касается идеи о возможном возникновении праздника Святого Валентина покровителя влюбленных, как христианизированной замене Луберкали, то возникла она в 18 веке в качестве гипотезы у антикваров Албана Батлера, составителя Батлера Жития Святых и Франсиса Дуса. Именно в связи с тем, что о реальном Валентине не было известно абсолютно ничего. И у этой гипотезы нет никаких достоверных подтверждений с течением времени малоизвестный обычай посылать любимым 14 февраля небольшие сувениры и записочки существовавшие главным образом в англии и франции вместе с эмигрантами попал в новый свет где и был поставлен на широкую ногу в общем гребаные капиталисты и немного пройдемся по странам во франции принято дарить в день влюбленных драгоценные украшения а американцы по традиции преподносят своим возлюбленным марципаны японцы подслащивают жизнь своих половинах шоколадными фигурками британские девушки рано утром выглядывают в окошко в ожидании своего суженого считается что первый прохожий и есть тот кому суждено стать судьбой но это не самый удивительный обычай страны 14 февраля британцы посылают валентинки и отправляют их не только любимым но и всем родственникам друзьям знакомым и даже домашним животным ну и конечно здесь нельзя не сказать о дне святого валентина в германии ведь многие, наверное, слышали, что там 14 февраля отмечают не День влюбленных, а День психически больных. И это правда. Вот только так считают лишь противники Святого Валентина, а их в разы меньше, чем влюбленных парочек. А вот в Дании люди присылают друг другу засушенные белые цветы. А вот традиции праздника в Италии довольно сильно разнятся от остальных стран. Там День влюбленных называют Днем сладостей. Полагаю, понятно, как его отмечают. Здравствуй, Кария! Интересно, что в Саудовской Аравии 14 февраля находится под строгим запретом. В России о дне влюбленных узнали в начале 90-х. Вот примерно такова история, если можно так сказать, этого праздника. На всем позвольте откланяться. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. Любви тебе.